После нее генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества встретился со студентами Института Международных Отношений, Истории и Востоковедения Казанского Федерального Университета для обсуждения вопросов ислама и мусульманских народов.